Будут выделяться новые профили, новые востребованные направления, а высшие учебные заведения должны будут переключаться собственно, на подготовку специалистов по тем областям, которые актуальны и востребованы. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.